привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет выпуск посвященный безопасности естественно это все проходят в яхтенной школе но наша задача сделать так чтобы у вас было общее понимание о том как это происходит но в двух словах процедуру я вам расскажу Итак, самое главное. Вы должны принять для себя решение, что это как раз то время, когда вам нужно покинуть ваше плавсредство. И запомните, поврежденное плавсредство, поврежденная лодка, это во много раз лучше, чем идеальный спасательный плод. Поэтому боремся до конца с, за жизнеспособность своего плавсредства. И если вы видите, что никаких перспектив нет, и ваша лодка уже идет прямиком на дно, как раз это время, когда вам нужно пересаживаться на плод. Что для этого нужно делать? Первое. Вам нужно активировать все средства оповещения, пока лодка на плаву. радио дистресс вы проинформировали или не проинформировали, но вы сделали попытку и отправили сигнал в эфир. Может быть, кто-то поймает. Далее, активация EPIRBA, что это такое, я когда-то вам уже рассказывал вкратце, когда мы делали сервис, но это emergency радиобуй, который отправляет сигналы по многим диапазонам в течение нескольких суток, сообщая, что вы в беде. Он программируется конкретно под вас, там записаны в и лодки, и все, кто получают эту информацию, будут оповещены, что проблема конкретно у вас. Итак, вы активировали сигнал «Дистресс». Далее собираете документы, деньги, все, что вам понадобится в случае, если вас спасут. Я надеюсь, что вы об этом никогда не узнаете, но тем не менее. Граббэк, о котором я вам расскажу в этом же выпуске, в начале, перед тем, как буду рассказывать вам о спасательном плоту. Одеваете жилет. Кстати, ролик про жилеты у нас был вот совсем недавно, перед этим роликом. И далее берете граббэк, забрасываете его в спасательный плод и, собственно, вот эта процедура. Как это все делается в деталях, смотрим в этом выпуске. Поехали! Продолжаем тему нашей безопасности и сейчас мы с вами будем рассматривать граббэк. Это сумка, которая у вас лежит где-то в кокпите. Вы знаете четко, где она лежит и что в ней находится. И в случае э, необходимости покинуть лодку, вы его просто хватаете. Поэтому он называется граб. граб схватили, бросили его в плод, И у вас есть аварийный запас от а чего. Мы сейчас разберем граббэк и посмотрим, что там внутри. Вы видите, что у него есть ручка. В случае чего вы его просто хватаете. Он тяжелый. Он весит, наверное, килограмм 15. Давайте его откроем, посмотрим. То есть, важно, чтобы он был водонепроницаем, то есть, чтобы туда не попала влага, потому что бросать вы его будете в воду. То есть, это, грубо говоря, просто драйбэк, в котором есть много всего полезного. Давайте смотреть, что же здесь есть. Итак, аптечка. Аптечка, которая сделана для лайфрафтов, Защита от переохлаждения. То есть вы залазите в такой мешок, который позволяет вам регулировать вашу температуру. Emergency food. Оно разделено на такие вот э, пакетики, э, на такие порции. Но она вам позволит выживать в очень реально плохих условиях. Далее. Пиротехника. Но ну, это естественно. То есть файеры. Вы его активируете, он загорается, и вы машете, привлекая к себе внимание. Питьевая вода, еда. Итак, здесь написано, что внутри пакета находится 8 литров воды и 4 килограмма еды. То есть это тот минимум, который позволит вам какое-то время просуществовать. На самом деле, все, что есть в граббеге, должно быть и в спасательном плоту, но в случае... Больше, не меньше, поэтому grab лучше сделать под себя. Вы можете туда добавить ВЕЧФ-радио, можете еще что-то добавить. То, что вам надо будет непосредственно. Можете его формировать, там, добавить туда какие-то свои медицинские препараты и много чего другого уже непосредственно под ваши требования. Ну, вот, собственно, все, что находится в нашем... Он должен, напоминаю, находиться где-то рядом наверху, чтобы в случае чего вы могли его схватить и не паковать, когда у вас не будет на это время, а просто бросить его непосредственно в ваш спасательный плод. И сейчас у нас тема будет достаточно комплексная и важная. Это спасательный плод или лайф Давайте рассматривать, что в нем, как устроен, как пользоваться, что с собой брать и много-много всего другого сегодня будет в нашем уроке. Поехали! Для начала давайте рассмотрим, какие бывают плоты. В интернете есть достаточно большое количество разных платов. По цене они отличаются практически в три раза. Есть Такие, которые попроще, есть, которые посложнее, есть коммерческие и много всего. Но давайте рассмотрим, начнем с самого начала. Ну вот возьмем, например, Vikings. Это такой плод, как сегодня мы будем рассматривать, на 4 места. Вот его цена. Есть такие же на 6 мест, на 8 мест. Есть те, которые более профессиональные для более длительного нахождения, для более жестких условий. Там они, конечно, оборудованы уже всем, и внутри находится много больше. Это позволяет людям выживать длительные промежутки времени. Я не могу сказать, что комфортно, но лучше, чем на том, который мы будем рассматривать сегодня. Внутри короба пластикового, который открывается автоматически, все состоит обычно из нескольких секций. Первое – это сам плод и система, которая его надувает, заряженная углекислотой. И граббек, то есть э, всякие лесочки, там, пиротехника и все-все-все, что есть в комплекте. И половину, наверное, или треть от этого объема занимает вода, аварийный запас воды, который должен быть у вас на плоту. Итак, вот эта ситуация, когда вы приняли решение о том, что вам нужно покинуть ваше плавсредство. Что делается в первую очередь? Дистресс. То есть вы идете на радиостанцию, включаете дистресс, и с этого момента вы начинаете всю процедуру высадки с лодки на плод. Следующее действие – это мы собираем все документы, все, что вам может понадобиться изнутри, и выходим в кокпит, либо выходим на палубу для того, чтобы начинать процедуру и пересаживаться в спасательный плод. Напоминаю, что все действия, которые вы делаете уже снаружи, делаются исключительно в спасательном жилете. Спасательный плод должен быть на лодке в таком месте, в котором его было бы удобно сбрасывать. Оригинальное место вот на такой лодке, как моя, вот здесь вот снизу, там где у меня стоят канистры, но представьте себе, если что-то пойдет не так, вот это вот все открывать, Оттуда доставать плот. Он, кстати, весит килограмм, наверное, 70. И его скидывать. А активируется он следующим образом. То есть, естественно, он открывается. А в каждом плоту есть вот такая веревочка, которую нужно куда-либо привязать. После этого, как плот сбрасывается в воду, за эту веревку в конце дергается... Когда вы дергаете за веревку, срабатывает клапан, который открывает и весь баллон выдувает в плод углекислоту. И так надувается плод и его хватает ну вот, на полное надутие, не больше. То есть подкачиваться потом с этого баллона у вас не получится. После того, как ваш спасательный плод надулся, вы увидите следующую картину. подтягиваете к себе плод берете граббек и швыряете его туда не забывайте о том что перед тем как вам зайти в спасательный плод вам нужно активировать ваш emergency радиобуй вместе с дистрессом на vhf-радио и затем залазите уже сами Веревка перерезается, и лодка идет на дно. Хочу сразу обратить внимание, что данный плод э, рассчитан на 4 человек. Я себе вообще не понимаю, как сюда четыре человека влазит. Но если захочешь каким-то мистическим образом выжить, я думаю, что достаточно здесь места в этой прекрасной палатке. Итак, что мы здесь видим? Весла. Если нужно куда-то срочно подгрести. Вот здесь есть такая трубочка. Это коллектор воды. То есть, грубо говоря, вода вот здесь собирается. Вы его можете притянуть немножко. Вода собирается. И у вас есть зиплоки. И вот набор еще один зиплок. Вы открываете пробочку. И сюда начинаете собирать дождевую воду. Ну вот, что здесь еще есть? Вы видите, у меня над головой лампочка. А, так, давайте смотреть, что у нас здесь еще есть. То есть вот я сижу на большой такой подушке. Насколько я знаю, люди, когда находятся в плоту, у них начинаются проблемы со временем, потому что они находятся в соленой воде частично. Плюс не забывайте, что есть гиподинамия. Когда затекают органы, вы ничего не можете сделать, поэтому э, нужно обращать внимание на то, где ваши ноги, руки находятся, чтобы вода была вычерпана, чтобы в плоту было сухо. Для этих целей в комплекте идет стакан плюс насос, чтобы все подкачивать, чтобы все было накачано. Э, если условия погодные реально плохие, то вы просто закрываете себя полностью. И находитесь в душной, воздухонепроницаемой палатке. Если вам нужно посмотреть, что у вас находится с другой стороны, смотрите. Открывайте, у вас есть вентиляция. И вы можете посмотреть, что там вообще снаружи происходит. Во всех баллонах есть подкачка. Вы можете подкачивать насосом. Если они сдулись вообще, то берете и просто ртом туда дуете. Если в плоту давление будет больше, например, он там нагрелся на солнце, то снизу есть аварийные клапана, которые лишнее давление будут сбрасывать. А на ночь вся эта конструкция начнет вот так вот прогибаться, вам нужно будет ее подкачать, поэтому будет развлечение. Накачал, скачал. Автоматически скачал, не автоматически накачал. Естественно, по всему плоту э, веревочки, за которые держаться в случае чего. Это все конструкции надувные. Причем они из такого достаточно крепкого материала. В комплекте есть ремкомплект. Если нужно что-то починить, где-то прокололось. На всякий случай на баллонах плота есть инструкция, что для чего. Вот здесь написано, что сюда высовывать голову. Вот вы видите. Э, далее... Здесь написано, что вход закрывается, что здесь есть лестница. Вот здесь находятся насосы. Вот это место для того, чтобы крепить плавающий нож. Все то, что было в граббеге, идущем в комплекте с платом. Ну и здесь вот тоже показано место, что вот здесь вот, если что, надо накачивать. И если оно здесь сдувается, то сюда вот, собственно, качать. И оно вот видите, здесь сдулось. Может быть, где-то есть какой-то прокол. Есть одна особенность у этих плотов. Они защищены от того, чтобы переворачиваться. Вот здесь внизу находятся такие мешки, в которых вода. Если действительно погодные условия такие, что ваш плот норовит перевернуться, то вода, которая в этих мешках, она ему это сделать не дает. То есть это, грубо говоря, такие... Смотрите, данный плод рассчитан на четверых человек, и это написано сверху в спецификации, хотя места, откровенно говоря, ну вот совсем немного. А теперь хотя бы ненадолго представьте себя в этом спасательном плоту. Друзья, а теперь давайте рассмотрим то, что идет в комплекте с Life Raft или спасательным плотом. Инструкция по выживанию. Как сигналить, что делать, как кому что показывать. Аптечка. Достаточно примитивная инструкция. Пластырь, парацетамол, burn bag, это если у вас ожог. Салфетки беспиртовые, батарейки, которые можно заменить, чтобы в вашем плоту был свет. Свисток. Чопики, если нужно заткнуть дыру. Бандаж на руку, если есть растяжение или перелом. Плавающие ножи, две штуки. Стаканчик. Ремкомплект для ремонта плота. Зеркало, пускать зайчики, чтобы сигналить самолетам и кораблям инструкция, как этим пользоваться. Пиротехника обязательно. Аварийный комплект воды. И э, рыболовецкая снасть. Чтобы вы могли поймать пропитание Ну что, друзья, я так понимаю, что вопрос безопасности мы начали приоткрывать И сейчас вы понимаете больше, как это все работает на лодках Не забывайте подписываться, потому что у нас на перспективу очень много идей Что будет в наших выпусках, не пропустите Поэтому еще раз проверяем подписку, колокол и лайки, комменты, ну вы в курсе все, до встречи на следующей неделе. Пока.